Сегодня 3 мая, это меня щавель пересадил отсюда, потому что грядки были так, а я их так сделал, ну, чтобы было лучше, э, быстрее поливать, чтобы путь был, короче, вот. По щавелю, вот ну, сейчас я поливаю, меня поливало, у меня появилось две мысли. Во-первых, я опять его неправильно посадил. А знаете почему? А потому что его нужно садить в тени, для того, чтобы он быстрее... Тянулся и лист быстрее. Он как бы хорошо перенес пересадку. Растет, все хорошо. Смотрю на глазах, растет. Молодец. Но если его посадить в тени, вот, допустим, солнышко так ходит, а вот тут вот, тень вдоль забора, да? Да и вот там у меня забор с металлопрофиля. Просто вдоль забора сделать грядку для притенения. И все. И он будет в два раза два раза ровно два раза быстрее расти и второе у меня вон, вон там бочка железная я туда травы напихал где-то одну треть залил водой буду поливать ну собственно я сейчас поливаю пол литра на 10 литровую лейку и поливаю вот это второй момент чтобы щавель рос быстрее Сделал бак, но она недодуманная. Почему? Вот нужно, я сейчас вот с леечкой бегаю. Это довольно-таки много времени уходит. Если я весь огород буду поливать, это вообще пипец будет. Поэтому нужен шланг. Ее выше, чтобы был самоток. Ну, не, сразу же включать. Чтобы был самоток. И вот сюда шланг вывести, гофрированный. Он легкий. Ну все, иди, иди, иди, оно само течет, небольшой струйка, нормально все, вот, а потом, если ведро нужно набрать, ну, в принципе, можно и набрать, или второй краник поставить, или через верх, и вот нужно его ставить, чтобы была дождевая вода, что-то из погреба не очень, из погреба же вы не пьете, ну, правильно, потому что там все-таки что-то такое содержится нехорошее, вот отравиться не отравишься, но и хорошо для здоровья не будет. Также и растениям. Все-таки дождевая вода лучше, снеговая лучше. Вот, поэтому вот под крышей вот она стекает сюда и чтобы не переливать и не насосом не качать, я так вот это съемное поставил ведро бочку набирает воды.